Си поступай. Даксикалан. Ты лешишь? Маленькая попорная стена. Сейчас заканчиваем. Вот. И начинаем в другую. Ну, вот так трудимся. Здесь вот куча камней. Наша замешалочка. Там уже заборчик окончен. Здесь ребята моют. Движемся вперед Вот задалека посмотрим Красота Все Заказчики, стройте из камня Мастера, зарабатывайте